Три роки тому купили компании Дровосек мис Тобоярка Киевская область режущий блок. Зробили из него машинку, щепорез, щелкунчик. Ну такая конструкция, съемная рамка снизу у нас. Да.